Так, ну давайте теперь я попытаюсь доложить, ответить на ваши вопросы. Вы спрашивали о продуктах в Турции и в ЕС. А, так, как, как мне. Значит, какие продукты есть, кому они нужны и кому их предлагать. А, ну, давайте начнем. Значит, я предлагаю разделить все продукты на хорошо знакомые, с которыми мы много лет работаем. Очень похожие, ну, например, на рынке ЕС есть такие, которые отличаются только в названии. И вообще совершенно новые для нас. Да? Продукты на спив Турции – это вообще, конечно, такое счастье, которое вообще нам полностью знакомо. У нас есть богатый опыт его применения. И это вообще чудесно, потому что список продуктов еще будет увеличиваться, и... Тут, собственно говоря, все наработки есть, опыт есть, и все хорошо. Очень удобно собрать продукты в группы, примерно так, как они у нас собраны в наборы, и на сайте НСП на сайте в Турции есть эта разбивка по группам. Она прекрасна, но можно сделать еще проще. Где-то фонит звук, если можно, пожалуйста, отключите микрофон, потому что как-то волна идет. Да. Итак, смотрите, на сайте, который сделала компания, есть эта разбивка, но я предлагаю сделать еще проще. Ну, например, группа детокс от хлорофила до левгарда, вот так вот в том порядке, каком есть на сайте. Да. Келп, молочный чертополох, репейник, люцерна, красный клевер, МСМ и далее везде. Да. Группа антиоксиданты. Собственно, антиоксидант, гриппайн, витамин С, Е, суперкомплекс, витазаврики обязательно. Да, витаминный продукт для детей с антиоксидантами. Коэнзим К – жизненно важная штука, уделим всему, сегодня ему внимание, и просткомплекс. Итак, группа помощи иммунитету. От гистоблока до протеаза плюс. Конечно, те, которые раньше я упомянула, витамин С, хлорофил, витазаврики тоже. Имеют отношение, да, к, к, к, к, к, имеют такие свойства. Группа мужское здоровье – СОПАЛЬМЕТА и ПРОФОРМУЛА. А также вошедшие в ранее упомянутые группы – ЦИНК, РОДИЦЕПС, пчелиная ПЫЛЬЦА. А, группа женское здоровье – БРЕСТКОМПЛЕКС, а также, курсивом, то, что я уже вспоминала раньше. Группа здоровья суставов – ГЛЮКОЗАМИН и ХОНДРОИТИН. А, здоровая стройность – ХРОМХИЛАТ, КАРБОГРЕБРС. Пыльца, келт все, что мы знаем и любим. Группа здоровые сосуды: гинка готукола, готу, магний, боярышник плюс, все антиоксиданты, омега-3, лицетин группа здоровые нерва. Тут очень важны 5 htp HTP и восьмерка. И далее везде. Косметика. Обратите внимание, пожалуйста, на Silver Shield. Ну, тут вообще ничего объяснять не нужно. Понятно всем, необходимо всем, особенно семьям, где есть дети. Тайфу тоже всем, у кого есть голова, шея, спина, имейте чувствительность при, при них и образ жизни при них же. Да, Зубная паста безопасна для щитовидной железы, потому что нет втора. Кремы, сыворотки, шампуни, скраб – это просто восторг. Вы только женщинам это все вживую покажите и начните предлагать. Итак, продукты на спи в Турции ЕС чем-то сходен. Итак, что же на рынке ЕС нам уже давно знакомо. Знакомо много. Наша горячо любимая серия бремани. А, так, если можно, давайте с микрофонами. выключайте, пожалуйста, звук, потому что фонит. А, крем для рук и тела, тайфу, зубная паста, коллоидное серебро. Обращаю ваше внимание, что серебро в ЕС отнесли в косметику и сертифицировали как косметику. Значит, давно знакомы. В ЕС. Нам серебро, которое вы, пожалуйста, ищите в косметике. От бифедофилуса до Пау-Пау. Очень много продуктов, которые нам давно знакомы, и они идентичны тем, которые у нас есть. Вот зачитывать не буду, список перед вами он довольно внушителен. Отличается состав: солодка, цинк, чеснок, магний, витамина D, целых тысячи единиц в таблеточке. Иммунная формула это колостром. Тот же колостром, который у нас в России и Белоруссии, да, по формулам. Новое для нас вообще, новое-новое. Everflex. Ему посвящен отдельный, ну, то есть целая серия видео на русском языке и, в общем, переведено на все, все европейские языки. коллаген два варианта, есть видео. Холистерег. ашваганда Значит, я хочу подчеркнуть, что 5-HTP нет. Есть директива ЕС, которая уже больше 10 лет работает, и она очень так жестко проехалась по сетевым компаниям. То есть запрещено многое и чего запрещено ЕС. Поэтому компания ищет такие формулы, которые можно сертифицировать. И вот ашваганда ⁇ это наш ответ чемберлен. Да? Ответ компании на спин, на запреты, указанные в директиве ЕС. Бацилоскоагуланс и пробиотик 11. В дополнение к бифедофилус есть еще два продукта с живыми бактериями. И им тоже посвящен отдельный вебинар, отдельное видео есть. И тоже переведено на европейские языки. Bowel Build, uh, Detox Basics, Ultra Biom, То есть я хотела вам показать, что есть такие уникальные продукты. Liver Health отличается по составу от LivGuard, но логика вам понятна. Куркомин, витамин B-комплекс, то есть отдельно витамины группы B в таблеточке. Эфирные масла много, диффузоры несколько, очень невероятно симпатичный дизайн. Еще раз хочу вам напомнить, что серебро, пожалуйста, ищите в косметике. Оно есть, но оно там. Что касается эфирных масел, их много. Они прекрасны, и диффузоров есть много разных, прекрасных. Есть книга по ароматерапии, есть масла. И в, общем, и, в общем, это все есть. Теперь о наборах. Значит, смотрите, наборы от, допустим, там 40 евро. Да, от 40 PV а, до 500 PV. Среднее балловое наполнение – 100 баллов. И я обращаю ваше внимание на то, что добавки в ЕС – это не такой вот застывший какой-то, от, отлитый в мраморе или бронзе а, медицинский факт, да? а это то, что будет меняться, и анонсирует представительство польское, что будут меняться в мае. Вот они сейчас есть такие, и я обращаю ваше внимание на то, что дегустационный набор – это 500 пив. 31 продукт туда входит. Значит, самый легкий набор по баллам – это 25 баллов грипань с амброзой. Бремони, гринлайн, сыворотка с кремом – 40 баллов. Основная группа наборов – 100 баллов, можно выбрать на любой вкус, и с этим можно работать. То есть наборы есть у нас, нам это привычно. Просто изучите, что там есть, что входит. Смело предлагайте, я хочу обратить ваше внимание на то, что это очень удобно. Как предлагать продукт людям? Я думаю, что с полным пониманием проблем, которые есть у современного человека. Стрессы никто не отменял, а наша современная жизнь их, ну, не смягчает ситуацию, а все как-то по спирали, все по новой, по новой. Да? Новые инфекции допол дополняются, но старые тоже актуальны. Нутриентные дефициты, ну, понимаете, какая штука. Если без дефицита, то есть поедать еду, которая в супермаркете, это означает с большим превышением калорийности в разы. То есть можно набрать 10 или 15 тысяч э, калорий в сутки и более-менее найти какой-то хром, цинк, селен и какие-то витаминки. Но все хотят стройность, а не 15 тысяч калорий в сутки. Правильно? Все хотят спортивную фигуру, молодой внешний вид. А как это сделать? Только с качественными, надежными добавками. Чем старше человек, тем выше риски рака, нейродегенеративных заболеваний, альцгеймер, например, проблем с плотностью костной ткани и подвижностью суставов. Во всем мире актуальная тема – найди дополнительный доход. Современная медицина, она действительно может очень многое. Например, преодолеть такую проблему, как высокий холестерин. И мы знаем про статины. Революционное прорывное открытие фармакологии. Мы все знаем об этом. Сколько в мире продается статинов? Так, я прошу прощения, встану закрыть дверь, чтобы сквозняка не было. Вы не могли бы пока микрофоны выключить и за перерыв? А вы выключите, Ольга, сами всем звук. А, так, я вы могу возь... выключить звук. Да, Мой звук. Участ... участники и там... Э... Э... Включил субтитры по требованию. Я не очень хорошо вижу, где это можно сделать, поэтому я прошу. А люди <связать>... не умеют выключать, и там получается шум. А, ну, давайте попробуем. Участники. Участники. Выключить мой звук. нажимаете. А, так, выключить звук для всех? Да. Ну, давайте и... попробуем. Да, и там «да» будет надо выключить. Окей, спасибо за подсказку. Мы просто не пользовались этими опциями никогда. Итак, я надеюсь, что вы хорошо меня слышите. Лариса, получается, Отлично. что я, я вас слышим. тоже слышим, слышу? Да, слышим, да. Может, слышим, слышим вас, все хорошо слышим. Итак, угу. простатины – это очень популярная группа лекарств. И на самом деле дислепидемия, когда жиры в крови высокие, тут есть дисбаланс, который может быть смертельно опасен. Мы видим прогноз, да, что к 2023 году 37,9 миллиардов долларов будет объем рынка терапии дислепидемии. И в Дании, например, 33% всего взрослого населения потребляет их, а в Америке вообще 80% среди людей от 45 до 75 лет. То есть, смотрите, статины блокируют вот эту цепь химических реакций на уровне, вот где стрелочка красная. Но смотрите, в... В конечном итоге на конце этой химической реакции, которую посередине грубо обламывают статины, убихинон, то есть выработка собственного убихинона. И вы знаете, как пишут все американские специалисты в области питания, а ваш кардиолог, назначая вам статины, он вам убихинон, то есть кофермент, предложил. Понять? в результате приема статинов ни холестерина, ни коэнзима Q10. Но коэнзим Q10 же нужен. И в итоге получается очень больная Тема. Люди, которые вроде бы как защищают свое сердце и сосуды на самом деле ускоренно стареют. Коэнзим К10 однозначно в дефиците при таком состоянии, как, например, цинга. Цинга была замечена у моряков во время длительных плаваний, привязали к витамину С, к дефициту. В наше время такого крайне выраженного дефицита быть не может. Но именно с парадонтозом проблемам десину зубов сталкивается современный человек. И это сочетанный дефицит антиоксидантов, витамина С, например, натурального, с усиливающими его антиоксидантами, и коэнзима КУ-10, сочетанный дефицит. И вы можете сказать, ребят, в наше время такого быть вообще не должно. В 21 веке такая простая вещь, как дефицит нутриентов. И вот так серьезно действительно нарушает качество жизни человека? Ну так быть не должно, но так есть. Ну так есть. И какому врачу вы можете бежать с витамином С и коэнзимом, если это касается вообще... Извините за выражение, 100% взрослого населения планеты Земля имеет вот эту проблему. Почему надо искать врачей, чтобы продвигать витамин С натуральный к энзимку 10 если это касается всех? И вы видите о том, что поддержка митохондриальной функции субихиноном имеет большое значение. Возрастные группы, где падает собственный уровень, но, ребята, собственный уровень падает физиологически с возрастом. А прием статинов его блокирует просто вот в наглую, ломает об коленку выработку собственного кофермента. Если что-то где-то вырабатывалось, как-то худо-бедно, да, или постепенно снижался этот синтез, то статины просто вообще-то вырубают. Поэтому дополнительный прием кофермента нужен вообще абсолютно всем, особенно людям, которые уже лечат что-то в своем организме. Сколько в мире делается операции надежных из-за Сколько в мире людей с признаками дефицита коэнзима Q10? Чудовищное количество. Стоматологи не скучают, кардиологи не отдыхают. Фармацевтическая индустрия штампует и продает эти препараты. И антибиотики для введения в десну, и лечебно-зубные пасты, и, и статины, и все, что хочешь. Но, ребят, это же не решает проблему по существу. Если эта проблема имеет причину дефицит нутриентный, то пораженная от десен, воспаление, отек, кровоточивость, испорченные зубы – это же не только инфекция. Инфекция сюда тоже сядет. Но нарушенная регенерация, дефицит иммунной защиты, недостаток нутриентов дефицит энергии – это по факту действительно нутриентный дефицит. О дефицитах еще раз. Витамин С – основной набор витаминов и минералов. Качественная безопасная зубная паста, которая втором не убивает щитовидную железу. Коэнзим к 10 который убихенок натуральные антисептики в лице серебра или сильвершилда. Кому что повезло получить на своем рынке, тот тем и пользуется. Цитопротекторы, репарант, я имею в виду хлорофил, можно просто полыскать рот. Кстати, уже можно и пить, да. И желудок защищать тоже. Все это можно предоставить своему организму, и это нужно сделать. Но какой врач будет корректировать нутриентные дефициты, и какой стоматолог скажет, ребят, а ну ка Давайте отбросим эти инъекции антибиотиков, Вот а давайте прекратим тему, что долечим десны, сделаем импланты, и давайте будем корректировать внутренний дефицит. Почему врачи, которых так обучили, должны взять и поменять свое мировоззрение, свой образ действий? Это вообще-то не их функция, это функция наша. Тщательный уход, защита, восстановление. Отличные местные антисептики, заживляющие средства. Вот зубная паста и Silver Shield – Оба-два прекрасных суперпродукта, на которых можно делать вот те самые миллиардные обороты. Компания НСП производство, слава богу, хорошо работает. И вопрос в том, что востребованность этих суперпродуктов, на самом деле, потребность в них очень высока. И эти прекрасные суперпродукты НСП встречаются повсеместно. Они действительно необходимы всем. Кофермент q 10 витамин С, дефицит его описан как цинга, поражение десен и зубов. У кого есть парадонтоза нет из возрастных людей, старше 40 лет уже есть. Да и помоложе уже люди с этой проблемой сражаются и делают немножечко не то, потому что антибиотики в десну долечить, чтобы можно был имплант воткнуть, это хорошо, но это немножечко не то. Общее здоровье и здоровье ротовой полости, витамины, минералы, микроэлементы, как без суперкомплекса? Да никак. Сколько в мире назначается лекарств от остеопороза? Они подавляют работу остеокластов, а это вообще-то не одно и то же, чтобы повысить плотность костной ткани. Смотрите: витамин D, хондроитин, МСМ, Эверфлекс, суперкомплекс, коллаген и кальций есть в ЕС. Да? Витамин D, хондроитин, МСМ, суперкомплекс и глюкозамин есть в Турции. Уже есть все необходимое в Турции. Есть с чем работать. Очень важно, что мы не можем вмешиваться в лечебный процесс, если он уже идет. Если что-то отменять в лечебном процессе, то это не наша функция. У нас нет таких полномочий. Добавить витамин D, витамин C, хондроитин, кальций, если человек лечится от остеопороза, ну, в принципе, возможно, но оценить разницу в стартовой позиции. Тот самый набор БАД применяется в здоровом состоянии, как чистая профилактика для питательной поддержки костной ткани. Или этот же набор добавок вписывается в очень серьезную терапию, очень серьезного заболевания. Золендровая кислота, фосомаксы и другие препараты ряда бисфосфонатов. Они называются ингибиторы костной резорбции. Они действуют на кость, подавляя активность остеокластов. Они подавляют резорбцию костной ткани. То есть бисфосфонаты называются золотым стандартом в лечении остеопороза. Но смотрите, есть остеобласт, который создает костную ткань. Есть остеокласт, который разрушает. На этом балансе косточки и держатся. Но. Вот эти самые фосомакс, азолендровая кислота, эти бисфосфаты, они уничтожают остеокласты. Но просто в том, что остеобласты лучше работают, когда их стимулируют остеокласты. В мире есть гармония, в кости тоже она есть. И что с бисфосфонатами не так? Ну, они убивают вот эти самые остеокласты. Окей. Но Люди, которые выпивают это лекарство, то есть есть инъекционный способ введения или можно выпить, они не могут хотя бы, ну то есть полчаса нужно ходить, стоять, даже не садиться, потому что при забросе обратно в пищевод может возникнуть прободная язва пищевода. Ну такая, вот, вот такая побочная реакция. Если вводить инъекционно, там тоже побочных будет здоров. Перелом челюсти атипичный, атипичный перелом бедра, прободная язва пищевода, ну если пить. Это побочные эффекты бисфосфонатов, с которыми нужно считаться. Почему переломы? Потому что остеобласты, которые наращивают костную ткань, их стимулируют остеокласты, которые костную ткань разрушают. А бисфосфонаты их убивают, в общем, тут, получается, из огня в полу Но смотрите, смотрите. Перелом челюсти – один из побочных эффектов применения бисфосфонатов. Он не зависит от способа введения препарата в организм. И мы говорим о лечении остеопороза, да, который может привести к переломам. А проблема бисфосфонатного остеонекроза челюсти да. – это, это, это статьи, которые пишут специалисты в этой области. Активный перелом, атипичный перелом бедренной кости как побочный эффект приема бисфосфонатов. Длительность применения бисфосфонатов то ли 5 лет, то ли 10, но лекарственные каникулы в принципе возможны. Теперь о чем, о чем мы говорим в разрезе врачи добавки, кальция и так далее. Смотрите: карбонат кальция является наиболее дешевой формой кальция, которая плохо усваивается. Об этом пишут честные врачи карбонат кальция да? пишут о том, что он дешевый, о том, что он не компенсирует потребность организма в кальции. И мы видим лекарства, которые продвигают врачи, потому что хорошие, ну, хорошее продвижение, хороший маркетинг, хорошая реклама, хорошо взяли врачей, скажем так, в оборот. И вот они выписывают вот этот препарат, в который входит кальция, карбонат. И если людям с начальным проявлением проблем с костями дают препарат, который не усваивается, то что мы, то что мы можем с этим сделать? Качество кальция, качество производителя кальция. Качество информации про кальций, когда люди не обещают того, чего на самом деле нет, и предлагают хороший продукт. Если производитель запихивает изначально непригодную для усвоения форму кальция в свой продукт, это означает, что кальций не будет усваиваться. Я взяла информацию с RLS-NET. Кальция карбонат, магния карбонат, рени, действие антоцидное. Пишет, что усваивается не больше 10% кальция. То есть максимальная абсорбция 10% кальция немножко магния. Это пишет RLS-NET. Издание, которому можно доверять. Но кальций не комет, куда входит тот же кальций-карбонат, немножко витамина D, уже почему-то воспринимается как источник кальция, которым лечит остеопороз. Понимаете, какая штука? И мы говорим о том, что в фармакологии не все ладно, в продвижении лекарств не все благополучно. О качестве производителя красноречиво говорит команда специалистов, которая создают формулы продуктов. Давайте не будем задавать вопрос, почему один и тот же сайт пишет про два препарата с карбонатом кальция. Такие категорически разные эффекты. Рени просто связывает кислоту в желудке, и кальций усваивается не более 10%. Кальций не комед – источник кальция, лечение прозы. Из-за витамина D, который добавили. Витамин D ничего с карбонатом кальция сделать не может. Понимаете, получается заколдованный круг. Врачи рекомендуют кальций, который не усваивается. Пациент приходит в худшее состояние, чем было до приема кальция, который не усваивается, потому что нарастает остеопения. Да, без приема адекватных доз биодоступного кальция она прогрессирует. Остеопороз, вот была остеопения, стала остеопороз. Да. Врачи констатируют ухудшение в состоянии больного, рекомендуют более, более эффективную терапию. Но побочные эффекты лекарства этой эффективной терапии никто не отменял. Переломы челюсти – да, прободная язва пищевода, атипичный перелом ведра. И о чем мы говорим? К сожалению, у бисфосфанатов очень много нежелательных эффектов, в том числе вот эти атипичные переломы костей и дырки в пищеводе, если это лекарство пить. Лекарства не корректируют процессы построения костной ткани. Они блокируют ее разрушение как могут, а могут они не все. И у меня к вам вопрос. На каком этапе нужно корректировать питание, насыщать организм витамином D, витаминами, минералами, хондроитином, сами другими важнейшими нутриентами? Когда это нужно делать? И самое главное, какого качества продуктами нужно защищать здоровье? И кто объяснит разницу между качественным продуктом, например, кальцием, который усваивается, и таким, какой массово рекомендуют врачи? Они не вникают. Им представитель фармкомпании в буклетике оставил, там красиво написано, ну все, погнали. Оценка возрастной минерализации костной ткани у детей. Я пихаю везде этот слайд, где можно, где нельзя. Куда меня приглашают и везде об этом говорю, о том, что частота остеопении у детей с разным типом физического развития просто по возрасту поделили, по полу детей. Понимаете, от 60 до 42 детей, смотря где смотреть, там предплечье или позвоночнике у детей из благополучных семей дети практически здоровы они не считаются хронически больными или инвалидами то есть посмотрите кто посмотрите в каком году проводил это исследование и это на самом деле шок понимаете какая штука у детей уже есть остеопения, и это практически здоровые дети от остеопении до остеопороза один шаг особенно если ребенок интенсивно растет особенно если ребенок женского пола ему рожать ему еще давать кальций своему плоду что происходит неизбежно. Кальций, к тому же, это еще антагонит стронции. Он крайне важен в защите от радионуклидов. То есть в кости, где есть дефицит кальция, сядет стронций. Для моей многострадальной Украины это архиважно. В Беларуси ситуация со стронцием тоже не дефицитна. Ребята, у вас тоже нет дефицита стронция. И он тоже садится в кости, где не хватает кальция. И мы говорим о том, что тот, который усваивается кальция, это не просто профилактика остеопенеи, остеопороза, это еще и радиопротекция, и профилактика рака и внутреннего облучения, потому что стронцы сядет в кости таза. И когда вот эта особь женского пола забеременеет, она будет облучать свой плод своим стронцем из своих костей таза, своего позвоночника. И мы говорим, что у нас энное поколение детей после Чернобыля рождается, не зная, что такое здоровье. Ну, расскажите мне, пожалуйста, кто конкретно сообщит родителям этих, ну или не прямо этих, каких-нибудь других детей, что остеопению уже нужно устранять? у большинства, считающихся здоровыми детьми. Всем детям, подросткам полноценное питание, усиленное качественными и безопасными суперпродуктами. И кто бы сегодня, вот на сегодняшний день конкретно объяснил бы разницу между кальцией вообще, который в аптеке, который врачи рекомендуют, и продукт, который одновременно эффективен и безопасен и необходим всем. Вы еще не устали? Примеров, которые объясняют принцип «ищите умных людей, думающих, и сделайте их здоровыми и богатыми» – есть их у меня еще много. Если вы не против, я продолжу. Тромбомболия легочной артерии – это закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами, которые чаще образуются где? В ногах. Профилактика тромбоза – это у нас на сегодня что? Вместо тромбомболии легочной артерии у нас должны были быть в приеме омега-3 или супер-омега-3 в ЕС, а также магний, лицетин, гриппайн, защитная формула, витамин Е, который есть в Турции. Когда их нужно было начинать пить? За годы до накопления этих проблем. Кого не касается проблема повышенной свертываемости крови? Не касается на людей с гемофилией, есть такие люди, и не касается на людей с некоторыми заболеваниями, при которых повышена кровоточивость. Но их на планете на порядок меньше, чем людей, склонных к тромбозу. При перегреве, стрессе, дефиците жидкости эти люди склонны к тромбозу. И Если тромбы образовались в ножках, а потом они двинулись и закупорили легочную артерию, человека надо спасать. Это угрожающая ситуация. Диагноз ставят быстро, если берутся, если попадаете хорошим специалистам, лечат эффективно, дорого и, слава богу, довольно успешно. А кого не касается профилактики, которым бы болели легочную артерию? Кому не нужна защита от такой угрозы и здоровью, и жизни? Можно ли предлагать врачам, которые спасают людей с уже состоявшейся тела, вот БАДы предлагайте профилактику? Ну, предлагать-то можно, но это вообще-то не их работа. Они занимаются спасением конкретной жизни человека, который уже попал. Но это не их работа, ребята. Это наша с вами работа. Наша работа. Кому и как предлагать наш продукт? Я считаю, что отличная, просто великолепная целевая аудитория – это мамы с детьми. Витамины хлорофил, серебро, э, гель Silver Shield, в Турции есть – коллоидное серебро в ЕС в косметике да? полезная микрофлора прочие микробные продукты повсеместно сертифицированы работающие люди, сидящий образ жизни, голова, шея метеочувствительность а проблема ведь в нутриентных дефицитах и лицетин, омега-3, магний суперкомфлекс, гриппайн, витамин С хондроитин, в Турции еще и глюкозамин есть, эверфлекс в ЕС витамин Д, кальций вы можете показать хотя бы одного человека из вашего окружения, которому это бы помешало которому это не нужно. У него в еде есть все необходимое. Ну Покажите. Давайте насладимся этой картинкой. Нарушения осанки. Они выявляются у школьников. Младших классов половина. Пятый, 9 класс 70%. Старшеклассников 90%. То есть, смотрите, сколиоз – это уже большой шаг к большим проблемам с хребтом. Но к сколиозу... Быстро добавляется остеохондроз. Остеохондроз встречается и без сколиоза, но тем не менее, остеохондроз – это проблема людей старше 20 лет, но есть и младше. Понимаете, дети с испорченной осанкой, с искривлением позвоночника, они скорее будут подвержены всем этим проблемам. И мы говорим о чем? О том, что поврежденный межпозвоночный диск может ущемлять корешки нервов и требуются операции. И заниматься здоровьем позвоночника нужно с детства, в подростковом периоде, в молодости, вообще всегда. Забота о позвоночнике нужна, это наша жизненная опора. О нем нужно заботиться. Любого человека может коснуться эта проблема. Врач, который уже делает операции на позвоночнике, уже спасает эти нервные корешки, может быть, даже и жизнь. Понимаете, он уже столкнулся с ситуацией, которую нужно было бы профилактировать годы назад. К врачу с профилактикой подходить, конечно, можно, но мы все знаем, что для себя обычный врач ну как бы не очень хорош в профилактике. И если грыжа диска уже есть, то надо уже спасать нервный корешок, который он ущемляет. Понимаете, какая штука? 10% подростков в 15-18 лет уже имеют проблемы с хребтом, и они уже имеют то, что становится нормой для взрослых. По меньшей мере 300 миллионов человек принимают лекарства, блокирующие боль и воспаление. И мне буквально на этой неделе кто-то говорил, вот люди кушают лекарства, у них просто вот все полки заняты лекарствами. А почему? А потому что, к сожалению, мы наступаем на одни и те же грабли. Анальгин здоровья меня вообще, конечно, возмущает это сочетание, потому что, знаете, что анальгин запрещен во всех странах, включая Гану, Израиль, Америку и так далее, и применяется строгого протоколу, если он вообще применяется. В большинстве стран просто запрещен. А У нас он позиционируется анальгин здоровья. Да. Хондроитин. Хондроитин вообще нужен всем. Можно детям, можно беременным. И если люди его не пьют, они очень много теряют. Какой нужен врач, чтобы продвинуть такую жизненно важную добавку? Мы все знаем, что это нужно. Операции по поводу позвоночной грыжи спасают нервные корешки и сохраняют функцию. Но эти операции не помогают предотвратить последующие такие же операции в других отделах хребта. Почему? Потому что нестабильность позвоночника после операции повышается. Он становится менее стабилен. И так было плохо, стало еще хуже. Операция не может и не должна, но перед ней такие цели не ставятся. Укреплять мышечный корсет, усиливать питание межпозлочных вещей, костной ткани, составляющих хребет. Вот эта задача в любом случае должна быть выполнена. И мышечный корсет, и питание, и растяжка хребта под весом собственного тела, то есть безопасно, да, и, и накормить. Но это нужно делать. Но вот до операции это делать потому что уже до в меч, там до головы висит, после операции, потому что была нужна она, или вместо, во многом зависит от того, кто двигает тему осознанной профилактики в народ. А если проблема на уровне шеи? И посмотрите, пожалуйста, как вот эти сосуды, которые питают мозг, проходят через вот эти отверстия в позвоночках. А если позвонки неправильно сопоставлены? А если проблема в высоте позвонков, потому что вот эти хрящики уже имеют проблему? А вы видели статистику, что уже у детей и, и сколиозы, и, и остеохондрозы. 70% приходящих нарушений мозгового кровообращения имеют в своей основе проблему вот здесь, недостаточного кровотока. То есть хребет надо кормить с молоду, пока он еще не создает проблем. Кому нужен наш продукт? Всем. Возьмем более узко. Всем, у кого есть голова. Она часто создает проблемы. HVP Оба продукта есть в Турции, HEP только в ЕС, а шваганда в ЕС, 5 HTP есть в Турции. Лецитин омега-3 или супер омега-3, магний встречаются повсеместно. Они действительно нужны всем. Я считаю, что с нашим качеством продукта, с нашим ассортиментом мы очень вовремя заходим в Турцию, мы очень вовремя. Можем зайти в страны, сопряженные с Турцией, куда можно делать посылки. И, само собой, мы очень вовремя обращаем внимание на рынок ЕС. Не ищите, пожалуйста, врачей. Вернее, не делайте на них ставку, как на золотые корабли. Золотой корабль – это абсолютно любой человек, который сам ест продукты, дает рекомендации. В виде в материальную сторону сотрудничества с НСПИ, такие люди активнее продвигают продукт и подписывают таких же людей, мыслящих, гомо Sapiens. Кто нам подходит? Все. Я врачей не отбрасываю, просто прошу вас не делать на них ставку. У них другая функция в обществе. У них функция спасать, лечить, а докормить и корректировать нутриентные дефициты. Ну, я не знаю, когда у врача, который сидит там операции делает, или от тромбомболей легочной артерии спасает народ, когда у него дойдет время выйти в тот же народ и заняться профилактикой. Не знаю, кто нам подходит? Все. Кому нужен продукт? Всем. Продолжение темы с конкретными примерами вполне возможно. Здоровье, финансовая независимость, бизнес лучшей компании и шанс создать огромный бизнес, который дается именно сейчас. Управляйте своей жизнью сами, поделитесь этим шансом. И я уверена, что у вас сейчас просто гигантские перспективы. Вы первое. Вот идите и возьмите это первое место, этот огромный рынок и выращивайте свои золотые корабли. Ищите их среди людей, думающих. И это не обязательно должны быть врачи. У меня как бы с презентацией все. Я готова ответить на ваши вопросы. Помогите мне, пожалуйста, вернуть обратно звук, чтобы я вам вернула звук. Ольга, все нормально. Каждый, кто захочет выступить, он сам может себе включить звук, поэтому это не ага, страшно. Хорошо. хорошо. То есть я могу, смотрите, я могу продолжить. Я могу вам рассказать, как заинтересовать врачей, которые что-то конкретно лечат, какие добавки добавить. Это мне нетрудно сделать. Но я искренне убеждена, что сейчас выйти с вот этими предложениями к людям, дать им, ну, дать им базовые данные о нашем качестве, о нашем ассортименте, о потребности в нашем продукте, и объяснить им, сколько они могут получить, если они останутся в компании и продолжат свои действия через год, два, три. То есть это будут, по сути дела, очень обеспеченные и успешные люди. И я уверена в том, что это наша работа. Они работа и врачи. врачи заняты, вы видите, чем. И, кстати, я тут про этот карбонат кальция с никомедом сказала. Вы знаете, я не упрекаю врачей, у них нет времени изучать. Если даже в лекарствах они не успевают разобраться, им вот так вот китайской пыткой капают, капают, капают информацию, они берут и делают. Ну, пришла хорошая компания, рекламу дала. И кальций никомед 3 распространяется, ну, знаете, да, какими темпами, какими масштабами. А он не помогает, он не усваивается. Другие врачи пишут статьи, что это не работает. Возы ныне там. То есть я бы не перекладывала всю ответственность на врачей. У нас с вами огромные перспективы, огромные возможности. И самое главное, у нас огромные, просто потрясающие инструменты с огромным спектром возможностей. Ой, Если да. у вас есть... Да. да, Ольга, смотрите, такой вопрос, а что бы вы порекомендовали на рынке Турции, вот на рынке Европы при запорах? Ну, подождите, давайте посмотрим еще раз в презентацию, что у нас в Турции есть такого эдакого. Если я не ошибаюсь, есть и репейник, но, есть омега. В Турции, Турции магнит нет, омеги нет, магний и репейник мы рекомендуем при запорах в Турции. Ну, я так поняла, это мой вопрос, да, который я написала в Годится вполне. Вы хотите, ну, ну то есть в Турции вы знаете, да? Да, а вот там задала Илона, да, вот она сейчас говорит, на европейском да. рынке тут есть. Да, просто очень часто в Европе спрашивают, какой можно альтернативное сделать слабительное. Вот именно с компанией на очень много запросов, что The можно попить, move. чтобы… Подождите, во-первых, вышло два детокс-продукта, uh, два детокс, есть «Джентл Move. Есть liver health, локал, опять-таки, имеется в наличии. То есть есть очень ну, хороший, много хороших вариантов. Gentle move – это, по сути дела, слабительное, которое оздоравливает кишечник. Mm -hmm. То есть это, это действительно классные вещи. Хотите, гляньте на них. С точки зрения состава. Mm -hmm. они, у нас, они у нас есть и справочники справочнике, мы, мы их внесли. Но э, вот это, например ультрабиом. То есть смотрите, человек получает вот одну такую штучку, например, на ужин. Вместо, вместо ужина, например, да. И получается, что слабительный эффект на утро есть, есть эффект сгонки лишней избыточной массы тела за счет того, что калорийность ужина просто отрезается, да. И кишечник заставить работать и, и калории урезать. Ну, джентльменов он был еще и раньше, и он вполне прекрасно работает, просто прекрасно. И, наверное, вопросов больше нету. А, так, смотрите, если у вас есть какие-то потребности подобрать продукт, что-то кому-то рекомендовать, ну, во-первых, есть мои видео, я записала их, ну, что знала, то сказала, да, то есть коллаген вы там в заднем плане видите. Значит, я хочу сказать, что продукты действительно потрясающие и чудесные, и просить на наш рынок, ну, но... Вы знаете, я бы, я бы хотела, чтобы мы сами его попросили. И чтобы это было у нас тоже. И коллаген в том числе, и эти ультрабиомы, и, и масла, но давайте делать шаг за шагом. То есть, в принципе, все, все прекрасно. Но еще мне очень нравится Эверфлекс. Состав потрясающий, глюкозамин, хондроитин и МСМ. Очень щедро, много, и двумя таблетками в день вы решаете вот, суточную потребность в хондроитине. Которая не установлена официально, но понятно, что ему нужно вот столько, да, в глюкозамене МСМ вы покрываете. То есть я с дорогой душой, если вас интересует что-то, пожалуйста, можете через ваших спонсоров обращаться. Насчет вебинаров мы наведем порядок, то есть мы действительно на 500 мест заказывали, я не знаю, что случилось. Обратимся в техподдержку, то есть мы на связи. Я вам души желаю успехов. Работать есть с чем и есть где. И вы знаете, умеете, и мы уверены в вашем успехе. Спасибо, Ольга. Кто не знает, с нами была Ольга Шершун, член совета директором, больше 20 лет в компании НСП, врач, педиатр, эндокринолог. Ну и просто прекрасный человек, насколько я на сегодняшний день с ней знакома. Спасибо. Благодарю всем, кто был на нашем зуме. Задавайте вопросы. Мне пишите в личку в наших группах. Лидеры и директора на все вопросы вам ответят. Всем спасибо. Спасибо вам. Так, что мне теперь с записью делать? Запись сохранить. Ольга, смотрите, запись сохранить. Так, я сейчас позову Володю. Давайте. Так, остановить? Остановить, да. И там остановить, потом и все. а Потом, как.